Назвать иначе у Уванды Здесь только Судеб И событий Связано Здесь жизни Человеческой Родник Родник который Новыми приливами Дает Начало реков и маня Душой, быть может, выглядит немного странно, Среди теперь вид Гуванбикских гор. I yeah. Был на юге и в тайге Но меня всегда тянуло В этот город на реке Небосине, небо синее, Кучевые облака я не был где бы я не был, лучше нет у Где бы я не был где бы я не был, лучше нет у Город наш стоит в долине, между горы. И царию похожей, Много в нем фронтовеков. Небо синее, небо Кучевые облака. Где б я не был, где б я не был, Лучше нет кубанды я не был, где б я не был, лучше нет пувандыка, здесь башкирия лесная, там граничит, Казахстан Здесь сакмара разделяет, там сверкают. Басине, басинее, кучевые облака, где б я не был, где б я не был, лучше нет у бандыка, Где б я не был, где б я не был. Мы, конечно, рады И встречаем от души Небо синее, небо синее Кучевые облака Где б я не был, где б я не был Лучше нет у кувандыка где б я не?